Слушай сюда, заведи порядок в отделе По итогам квартал у тебя поразкрывается полный шпа. Знаешь, чем это может закончиться Все нормально! Полиция! Не снимать! Я, я не понял, не снимать! Полиция! Я сказал, не снимать! Уродов хочет, хочет ночью. общем, в кабаке толкнулись Если что случится, ты знаешь, что Он помогает у меня на глаза. Какие у меня могли быть сомнения? Tell